Мы начинаем изучать пространство. Пространства стихийные в чистом виде здесь не представлены. Мы здесь не можем найти отдельное пространство земли, отдельно пространство воды, да, ну, практически нету, особенно в мире человечьем. потому что в типичных классических, стопроцентных стихийных пространствах человек жить не может. Ни в пространстве воздуха классическом, ни в пространстве воды классическом, ни в пространстве Земли человек всегда живет в смеси. Но те стихийные пространства, о которых мы будем с вами говорить, это пространство уже, скажем так, вторичной, троичной проекции. Пространство это делают люди через свое стихийное представительство. Вот в каждом человеке есть какой-то баланс стихий. И этот баланс стихий, накладываясь друг на друга, представляет здесь общее стихийное поле, которое тоже неоднородно, оно многослойно. Есть слои, где перекос идет в сторону земли, и тогда по принципу подобия, подобное притягивает подобное, будут концентрироваться люди у которых вместе, у которых такой одновременный перекос есть. И люди огня, и люди воздуха, и люди воды и так далее всегда будут искать друг друга. Это естественное состояние человека, которое предопределяет, что они будут формировать слои пространства, пространство специфических стихийных дисгармоний, назовем это так. Но в совокупности все эти пространства представляют собой абсолютный крест стихий, то есть в совокупности но не каждый в отдельности, да? то есть мы с тобой в совокупности единицы, при этом каждый из нас не единиц, каждый из нас что-то другое. Наша с вами будет задача изучить эти пространства, все послойные. Каждое пространство обладает своей численностью, своими специфическими особенностями, которые в большинстве накладывает на них именно доминантная стихия. Да? Какие внутренние эффекты вызывает та или иная стихия, вы это знаете по предыдущему курсу. Земля вызывает одни эффекты, огонь другие эффекты в сознании, внутри сознания. А теперь представьте, что у вас таких, вот с таким вынужденным эффектом много, то есть набралась критическая масса, там, например, тысяча человек. И вот этой тысячи человек, она представляет собой уже неразрозненные существа, она представляет собой поле. В информационном смысле это поле называется эгрегором, а в энергетическом стихийном пространстве. Пока понятно? Наша с вами будет задача ⁇ это изучить эти пространства и понять, какие, во-первых, эгрегориальные структуры к нему пришиты. Да, какие эгрегориальные структуры, каким стихийным пространством питаются. Во-вторых, мы с вами должны будем выработать себе иммунитет, погружения в те или иные пространства. Потому что каждое пространство может дать какой-то эффект для вас, какой-то. Где-то вы будете болеть в пространстве, но при этом оно будет давать вам деньги. Или напротив, оно абсолютно лишит вас денежного потока, но восстановит здоровье. Где-то вы будете получать удачу, но при этом испытывать негативные эмоции в отношении с окружающим да, или переживать через какие-то ссоры, а где-то напротив вы будете абсолютно гармоничны в отношениях с окружающими, но пострадает какая-то другая часть. И так обязательно будет, потому что никогда не бывает, чтобы было все, чего-то всегда будет недоставать. На этом строится принцип эгрегориального управления. Люди, у которых есть здоровье, как правило, никогда его не ценят. Никогда. Но при этом, при всем, испытывая, предположим, недостаток в деньгах, ставит себе жизненной целью приобрести деньги. А здоровье при этом не думают. Они начинают думать тогда, когда оно начинает естественным образом пропадать. То же самое обратно люди другого потока. Например, у людей есть деньги, они их ценят никогда, цены деньгам нет. Но зато. Если вдруг случается со здоровьем что-то, они отдают любые деньги, не считаясь, потому что отсутствующая это ценность. И вот на каждом стихийном слое всегда что-то отсутствующее есть, но есть значит что-то и присутствующее. Умение управлять своим сознанием в стихийном поле есть залог того, что вы можете брать, сможете брать эффект в различных в слоях человеческого мира, не доводя ситуацию, когда обратная сторона медали начнет убывать. То есть если вы что-то получаете, да, должно пройти определенное количество времени, чтобы вы потеряли алгоритмизированное качество. То есть это как погрузиться знаете, вот в пучину, вот, поймать рыбку и выскочить. Потому что это не ваше естественное пространство. Но не погрузившись, рыбку не поймаешь. А оставшись там немножко дольше, начнешь задыхаться. То есть получишь урон своему здоровью. Вот Умение смещаться по стихийным пространствам, это умение брать выгоду везде, ни к чему не залипая. Такое качество сознания, такую возможность дает только лишь свободная точка сборки, которую мы с вами и расшатывали на всех наших занятиях. Прежде всего на первом стихийном. Оно позволяло научиться через амулеты быстро раздвигать свою точку сборки по структуре сознания, избавляясь от залипчивости. Да, у сознания есть, конечно же, какие-то предпочтения. И 80 процентов оно существует в удобном и комфортном для него стихийном пространстве. Но подобное раскачивание, да, подобное раскачивание маятника оно помогает избавиться от залипания, прилипчивости к определенному пространству и, и, и привязанности к нему, как лягушка к своему болоту. Мы совершенно спокойно можем перейти в другое пространство, не испытывая шока. И сознание не будет испытывать шока при этом и стресса особо сильного. А наш следующий курс, курс, который мы начинаем с вами сегодня, он вам поможет а, еще больше развить это качество, научившись не просто присутствовать в несвойственных для вас стихийных мирах, но и получать там выгоду. Получить выгоду можно одним единственным способом. Если ты знаешь, зачем ты туда пришел, то есть зачем не ждать, пока оно само выстрелит, а точно знать, какая рыба водится в этой воде, какая птица в этом, в этом воздухе. И брать именно то, что тебе нужно, не задерживаясь особо долго. Для этого мы с вами должны будем прежде всего выяснить, а что в каком пространстве нам доступно, а что нет. Для этого нам нужно будет сделать соответствующее исследование. Раз. А второе. Мы с вами должны понимать о том, что знания этого у нас природно нет. И мы должны будем его приобрести. Приобрести путем исследования, путем полевых испытаний, путем работ. Работ, которые нужно проделать для для выполнения поставленной задачи. Поэтому в основном вся работа ляжет на что называется полевые испытания. Всю работу вы будете делать там. Здесь вы получите лишь только информацию, как Но сделать ее. Вы будете сами. На этом курсе обычно происходит такой тест, такой экзамен. Да? Готовы ли вы вообще идти на эксперименты в этом мире? Магия это очень аморальная наука. Она проводит эксперименты, как правило, не только на себе, да, но и на окружающем пространстве. Если возникает хотя бы одна мысль о том, что ты не имеешь права своими стихиями влиять на поле другого человека, то, соответственно, у тебя ничего не получится. И власть, и право на власть управления теми или иными слоями станет тебе недоступным. Но если у тебя такой мысли не возникает, то тогда такое качество появляется. При должном навыке все получается так. Как нужно. Итак, возможность смещения своего сознания по разным стихийным пространствам зависит от свободной точки сборки. Точка сборки, точка фиксации внимания, которая изначально вообще у человека по природе достаточно свободна. Человек создан с хорошим люфтом, с хорошим разбросом точки сборки от первой чакры до седьмой. Не бог весь что, конечно, с точки зрения общего объема возможностей, но хоть что-то есть. Жаль, что человеческое сознание не пользуется и этим. В обычном состоянии у человека люфт, разброс, движения точки сборки идет чакра плюс-минус слой, плюс-минус уровень. Все. 80% времени он находится стабильно на какой-то чакре. И 20 процентов времени в зависимости от покоя или от стресса его сознание уходит либо на один шаг наверх, либо на один шаг вниз. Я понятно объясняю? Хорошо. То есть своими природными возможностями человек не пользуется совершенно. Почему же так? Не потому, что человек дурак, или потому, что он глуп, или потому, что он не хочет развиваться. Дело в том, что мы живем в достаточно агрессивной среде. И чем больше людей, мы вчера вот говорили об этом на земном занятии, да, мы, чем больше людей живет на одном квадратном километре, сантиметре, метре, тем в большей степени эта среда считается агрессивной. Точку сборки фиксирует в сознании человека не внутренние энергии, внешние. То есть окружающее пространство. Я понятно объясняю? Моя терминология понятна или надо попроще объяснять? Не сам человек, а окружение. Окружение очень хочет, чтобы ты был стабилен. Соответственно, своими полями, своими уже зафиксированными точками сборки, они фиксируют и тебя в своем поле, не давая подняться. Помните, у нас с вами было занятие по деньгам? Деньги один, деньги два. там, да? И вот деньги один это исследование пространства человеческих финансовых возможностей. И мы с вами выяснили о том, что есть некие слои, которые в которых сознание человека, что, что называется, как вот залипло, да, как муха в меду. залипла, оно не может оттуда вырваться. Вот такое приблизительное состояние дает фиксация точки сборки человека окружающим пространством. И логика и знания закона физики, химии и так далее подсказывают о том, что чем больше людей, наполняет определенное пространство, тем в большей степени у них есть возможность удерживать каждого другого человека, пытающегося вырваться, не пытающегося вырваться, но тем не менее удерживать его с собой. В любом случае это закон. Если бы человека ничто не удерживало извне, его бы движение внутри своего разума было бы значительно свободнее. Человек, который живет в тайге и общается один на один с природой и живет один на квадратном километре, а то может быть еще и на большем пространстве, значительно свободнее в этом смысле, чем тот, кто живет на пространстве более, плотного, более плотной фиксации точки сборки но люди существа очень зависимые и очень слабые слабые физически слабые психически они становятся сильны только тогда когда они собираются вместе этот эффект и эта особенность является причиной того что Выбор людей жить под эгрегором является абсолютно добровольным, потому что под эгрегором безопаснее. Эгрегор им гарантирует, что они люди будут собираться все в одно и то же время в одном и том же месте, создавая стабильно безопасное для каждого человека стихийное поле, и никто в это поле не будет вмешиваться. А будет там появиться какое-нибудь инородное существо типа сознания с другим балансом стихий, само пространство, само общество гарантирует, что через некоторое время этот баланс, это несоответствие будет лишено в пользу массы, а ни в коем случае в пользу индивидуума.